Всем привет, с вами Наноаква и это вторая часть цикла роликов про креветочник. Сегодня, как я и обещал, разберем 4 основные темы. Грунт, растения, СО2 и удобрения в креветочнике. Первое. Какой грунт выбрать для креветок? Для начала давайте ответим на вопрос, каких именно креветок мы хотим завести, коридин или неокоридин. Если ваш выбор пал на неокоридин, то в принципе для данного вида креветок подойдет любой нейтральный грунт. Самое главное, чтобы грунт ничем не фанил. Не так давно для себя решил провести эксперимент и перевел всех своих неокоридин с пропанта на соил грунт. Хочу посмотреть, насколько им будет на нем комфортней. Пока что похвастаться результатами не могу, так как прошло слишком мало времени, чтобы делать какие-либо выводы. Но могу сказать, если у вас нет задачи максимально увеличить поголовье крылья в своем аквариуме, нейтральный грунт будет в самый раз. А если эту цель вы все-таки преследуете или хотите создать для креветок максимально комфортные условия, то рекомендую воспользоваться соил грунтами, так как они имеют ряд преимуществ. Если же вы решили завести коридин, не берем во внимание суловец я рекомендую использовать только soil грунты почему именно soil и что это за грунт soil это основной грунт для аквариума представляет собой запеченную земляную смесь данный вид грунта способен снижать карбонатную жесткость воды которая в идеале для коридин должна равняться нулю а также снижать и держать стабильным показатель кислотности в районе 6 6 5 ph помимо этого soil грунт достаточно порист что позволяет заселиться в нем большему количеству микроорганизмов все это позволяет нам быть максимально максимально спокойными за комфорт наших питомцев. Был опыт, что когда я приобрел синих тигров, жили они у меня совместно с блюдримами на пропанте. Через время даже появилось маленькое количество малька. Со временем я немного расширился и переселил тигров в отдельный аквариум на сойле, и были заметны значительные изменения. Самки начали активнее набирать икру, а после вылупления выживаемость малька значительно увеличилась. Во время подмены, когда убирал фильтр, вся задняя стенка аквариума была облеплена мальками, которые отцепились от фильтра. Что касается суловецких креветок, опытовых содержаний у меня пока что нет, но надеюсь в скором времени появится. Вторая тема этого видео – растения для креветочника. Наверное вы замечали, что зачастую в креветочниках выбирают разного рода мхи. Это хорошо, так как в мхах креветкам действительно нравится проводить большое количество времени. Они чувствуют себя там в безопасности и могут отыскать провалившиеся в мох кусочки еды, но на мой взгляд этого недостаточно. Я считаю, что в креветочниках помимо вхов, должны находиться и быстрорастущие растения, такие как, к примеру, роголисник. Мхи обладают достаточно медленными темпами роста и потребляют малое количество нитратов и фосфатов, в отличие от быстрорастущих растений. В свою очередь быстрорастущие растения не позволят достичь в аквариуме избытка этих веществ. и газ в креветочнике плохо это или хорошо что касается co2 его в свои креветочники я не добавляю и считаю что делать этого не стоит углекислый газ влияет на показатель ph в воде чем газа больше тем ph ниже и наоборот то есть добавляя утром co2 в аквариум мы меняем параметр ph опуская его а вечером отключая газ показатель ph увеличивается креветки достаточно чувствительная живность и постоянные колебания кислотности на пользу им не пойдут исходя из этого можно сделать вывод не выключается СО2 на ночь Но в таком случае мы рискуем потравить всех наших креветок Да и чем больше кислорода в аквариуме с крилем, тем только лучше Относительно удобрений, мое мнение, добавлять удобрения в аквариум с креветками можно. Сам в последнее время практикую добавление макро, микро и калия в свои креветочники, когда вижу, что растение стало плохо, или начали появляться нежелательные водоросли. Самое главное, не злоупотреблять этим. Начните с малых порций и доводите до половины дозировки от рекомендуемой производителем. На это можно остановиться. Мое мнение, вреда от этого не будет, растение скажет только спасибо. Итак, мы с вами разобрали четыре новые темы, касающиеся креветочника. Если у вас остались какие-то вопросы, оставляйте их в комментарии, с удовольствием отвечу или сниму о них отдельное видео. А на этом все. спасибо, что досмотрели видео до конца, пока!